Бывший боец UFC Багаудинов потребовал реванша у нокаутировавшего его американца. Российский боец смешанного стиля Али Багаудинов потребовал реванша с американцем Тайсоном Немом. Сейчас модно делать реванш, поэтому я бы хотел его провести, заявил Багаудинов. 28 апреля россиянин уступил Нему в главном бою турнира Fight Nights Global 64. На исходе третьего раунда Багаудинов пропустил хай-кик и оказался в нокауте. Проигравший и его команда считает, что удар был нанесен после сирены. 31-летний Багаудинов потерпел шестое поражение в 19 боях в профессиональной карьере.